Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзы и Цымэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем с вами знакомиться с популярными активизациями Цымэнь Дунзя. И сегодня я расскажу вам об одной структуре, которая используется в теме отношений. И эта структура называется «Нефритовая дева стоит у дверей». Как говорится, не хлебом единым жив человек, поэтому искусство Цымэнь Дунзя, конечно же, уделяет очень большое значение теме отношений. В Цимэн-Дунзя есть много структур, которые помогают решить проблемы в этой сфере нашей жизни. И вот об одной из таких структур мы сегодня поговорим. Я надеюсь, что вы уже знаете, что такое структура в раскладе Цемэндунзя. Это сочетание небесных стволов в каждом дворце. Это сочетание имеет определенную трактовку, определенную нотацию, то есть определенные значения. И вот э, некоторые сочетания являются очень-очень-очень благоприятными и очень сильными и подходят для решения каких-то наших задач в различных сферах нашей жизни. Мы с вами уже изучили структуру «Птица падает в гнездо», которая помогает исполнять желания. Мы с вами уже изучили структуру «Зеленый дракон поворачивает голову», которая помогает увеличить доходы. И вот сегодня мы поговорим с вами о структуре «Нефритовая дева стоит у дверей». Как я уже сказала, что эта структура используется для улучшения отношений и работает в теме отношений. Нужно сказать, что она не так часто встречается, поэтому если вы хотите использовать эту структуру для ваших задач, лучше ее рассчитать сразу на месяц вперед, чтобы вы знали уже, когда эта структура появляется и были к этому готовы. Особенность данной структуры заключается в следующем. Во дворце должны быть обязательно главные ворота. Это такое специфическое название, и вот как вы видите здесь на слайде, обычно эти ворота как-то выделяются в раскладе, то есть либо в квадратик либо подсвечиваются каким-то другим цветом то есть их в общем то можно обнаружить в калькуляторах и в раскладах в ценын дунзя в формировании этой структуры нефритовая дева стоит у дверей участвует инский огонь то есть небесный ствол дин он должен находиться в земной тарелке, так называемой земной тарелке. То есть, то есть это должен быть небесный ствол, который находится внизу. То есть сочетание главных ворот и небесного ствола на земной тарелке формирует вот такую структуру «нефритовая дева» стоит у дверей. Что же нам приносит эта структура, активизация этой структуры? Она используется для улучшения отношений. Человек, который находится в секторе действия этой структуры, будет более привлекательным для окружающих. Конечно же, эта структура очень хорошо понравилась подходит для свиданий где иногда привлекательность имеет решающее значение. Тем не менее, эту структуру можно использовать также для деловых переговоров, для установления партнерства, для того, чтобы иметь большее влияние на людей. Конечно, она подходит и для радостных событий, подходит для рождения детей. И также эта структура хорошо работает, если вы долго не можете найти какого-то человека, не можете попасть к нему на прием, например, к какому-то чиновнику, то с помощью этой структуры вы можете его застать на месте. То есть эта структура помогает помогает установить хорошую коммуникацию с людьми. В этой карте цемей вы видите, что структура нефритовая дева стоит у дверей, находится на западе, потому что, у нас, потому что в этом дворце выделены ворота, квадратик, значит, они главные, и как раз местик Дин у нас находится на земной тарелке. Как же можно использовать эту структуру нефритовая дева стоит у дверей? Мы можем ее активизировать. Для этого есть несколько способов. И один из них – это пойти на прогулку в направлении работы этой структуры. То есть, например, на запад, вот если мы используем эту карту. Цемент Правила прогулки совершенно простые, то есть нужно из дома или из офиса, где вы находитесь, по компасу определить направление запада и идти в этом направлении минут 20-30. Таким бодреньким шагом не надо нога за ногу идти, потому что чем активнее вы идете, тем больше энергии вы получаете. В конечной точке вашего путешествия вы останавливаетесь и стоите минут 10-15. То есть никуда уже не двигаетесь, а э, впитываете и успокаиваете в себе вот эту энергию. И второй вариант использования этой структуры следующий. Вы можете назначить деловую встречу, либо переговоры с партнером, либо свидание на западе от вашего дома, либо офиса. То есть вы уже будете использовать энергию этого сектора на 100%. Особенно хорошо, если вы сядете спиной к этой структуре. То есть вот мы видим здесь структуру, э, нефритовой дева стоит у дверей на Западе, то есть на переговорах вам лучше сесть спиной к западу, тогда вы будете более убедительным, более привлекательным человеком для партнера и переговоры будут проходить в позитивном ключе. Конечно, для улучшения отношений, для привлечения любви, для романтических свиданий, для усиления, может быть, даже для усиления страсти есть еще в Цимэндунзя. Другие структуры, какие это структуры и как их использовать, мы изучаем на курсе «Цемель Дунзя. Прогулки и активизации». Я вас приглашаю на этот курс. Под этим видео вы можете забронировать участие в этом курсе на самых льготных условиях, которые у нас сейчас есть в нашей школе. И также познакомиться с результатами применения различных структур цимэндунзя вы можете на открытом мастер-классе на котором мы подробнее поговорим о результатах применения активизации цимэндунзя моих моих клиентов наших учеников и очень надеюсь, что эти результаты вдохновят вас на изучение этого замечательного искусства друзья Под этим видео вы также найдете ссылочку на этот мастер-класс. Переходите по этой ссылке, заполняйте форму и на ваш электронный адрес придет письмо с датой и временем проведения этого открытого мастер-класса. Тема привлечения удачи с помощью прогулок и активизации циминдунзя становится очень популярной, поэтому бронируйте место на мастер-классе прямо сейчас, потому что количество мест у нас ограничено. Также подписывайтесь на наш канал YouTube, жмите на колокольчик рядом с этим видео, чтобы получать самые свежие новости от нашей школы. На сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся на мастер-классе.